Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Сегодня отзыв и обзор на книгу Сергея Лукьяненко «Чистовик». Од обзор и отзыв на «Черновик» вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в подсказках. Книга «Чистовик» отличается тем, что ее невозможно было скачать и прочитать в интернете бесплатно. Это был такой своеобразный марк маркетинговый ход от Лукьяненко, когда он э, черновик выложил полностью в интернете от начала до конца бесплатно, а когда вышел чистовик, то все бесплатные версии, так сказать, пиратские версии, они все удалялись и вымарывались нещадно, чтобы продать как можно больше экземпляров книги «Чистовик». Чистовик вышел намного слабее черновика, если в черновике есть завязка, есть интрига, есть действие, есть какая-то тайна, то Чистовик откровенно слаб. И метание по мирам, разговоры с Котией, куратором земли, это потом попытка решить вопрос с Арканом какой-то, ну, в общем, книга невнятная, непонятная и э, под конец уже где-то вторая половина дочитывается просто для того, чтобы просто дочитать. И не углубляясь э, в сюжет, э, какие еще впечатления, <annoyed> такое ощущение, что Лукьяненко вначале написал большой роман, а потом разделил его на две книги. И одну он отдал бесплатно, в виде экспериментов, читайте все, кто хочет, а вторую опубликовал и не давал читать никому, только тем, кто купит книгу. Я не знаю, какие результаты по изданию по продажам, я не знаю, что это ему принесло, и откровенно слабый для меня чистовик, который я дочитал только лишь для того, чтобы узнать, чем закончится история Кирилла. И... Меня это, ну скажем так, не устроило, т -т -т -т такая концовка, которая предлагается авторам. Можно было найти более сильные концовки, можно было по-другому повернуть сюжет можно было э, развернуть это с большей силой, с большими тайнами, с, большими, с большим интересом для читателя. Но, к сожалению, автор пошел по пути, видимо, наименьшего сопротивления, чтобы не тратить слова, не тратить время, не тратить силы на, на, на то, чтобы придумать какие-то другие сюжеты. Да, в начале книги идет какая-то еще, продолжается какая-то закрутка повествования, но потом это все скатывается к тому, что автор пытается завершить книгу хотя бы как-то. Поставить точку, чтобы потом никто из читателей не просил продолжение. Возможно, опыт с дозорами ему подсказал именно такой, так, такой вариант решения этой книги, потому что, начав писать «Ночной дозор», потом требовалось написать про «Дневной дозор», потом написать про «Сумеречный дозор», потом какие-то другие дозоры и так далее. И он настолько углубился в эту сагу, что потом сам не знал, как от этого избавиться. А потом на, на базе этих дозоров появились еще и ответвления, которые писали другие авторы. То есть уже получается дозоры это не сага, а франшиза. Поэтому, если черновик это добротная такая фантастика, которая интересно читать. И интересно следить за судьбой героя, то Чистовик совершенно проигрывает Черновику в этом качестве. И если сравнивать Черновик и Чистовиков, как это любят делать в книжных обзорах и отзывах, то Черновику можно поставить где-то с 75 баллов, а Чистовику ну, где-нибудь 4,5-5 баллов. Спасибо за внимание. Это был книжный отзыв. Подписывайтесь, если желаете получать уведомления, ставьте колокольчик. Делитесь видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.